Всем привет, друзья! Сегодня очередной, хороший, теплый день, 2 октября. И что? Чем мы занимаемся? Андрей варит поросенку. Почистил у поросенка хлевушок. Там пол поломало, короче, и пол меняет. Я тем временем обкладываю Викторию навозом, чтобы зимой не замерзла ничего. Прибираю цветы здесь, приберу, уберу все. И хочу, если все нормально. Даринка вот только проснулась, она у нас. Вот она у нас сидит. Лапушка наша. Напулечка наша. Это джинсовая курточка Айна у нас принес. Привезла. Штанишки Айнины. Ну, носочки это наши. Шапочка наша, да. Вот. Спала долго она у нас. Да. И вот потихонечку хочу обложить там Викторию. Вот здесь. Дай бог, если успею. Да? Ты маме дашь работать? Дарина улыбается. И надо как-то Таньке сегодня съездить, сгонять. А землю она мне хорошую даст, чем покупать за 5 килограмм за 100 рублей. Что-то мне это денежку то упрется, конечно, сильно же. Вот. И, короче, вот мне ее надо все выкапывать. Это то есть цветы под эти... Так, его... Пеларгонию. Красавицу нашу. Надо убирать уже, потому что погода сейчас, как дожди пойдут... И потом мне некогда будет с ними здесь возиться, стоять. В сырую погоду как-то неохота. Здесь сухо как раз. Вот эту красоту надо убирать уже. И там тоже пересадить. Ну, короче, вот так вот. Виктория, слава Богу, прижилась. Слава Богу. Это где там у нас? Шапка-то спала, слетела с тебя. Да, Дарьян. На улице, ай, как хорошо, Дарине пушки на макушке У Даринки, да Вот так вот Ой, как хорошо на улице Прям прелесть, ни ветра, ничего Абсолютно Вот, капусточку Жду дождика Жду дождя. У нас заморозки прошли. Ну, такие не сильные, конечно, но все же прошли. И хочу здесь потом... А, это наша музыка поет. И затем капусту убрать. Вот это на у меня пойдет. Почти все засолю. А там на сохранение. Они маленькие как раз нам хватит. Ну, может, еще там оставлю. А здесь кабачки это а все убирать, все. Ну, да, это хватит на, на сохранение и на пироги, и на все остальное. Вот так вот. Работаем пока, друзья, работаем. Ой, хочу показать вам, как у нас поросенок радуется чистоте. Да. Играла, вольно раскидывала здесь сено, она. Ай, солому, сено. Ой, все. Ну все. Ой, плавать начала. Ой, дурочка. Прикольно, да? Играет. На всю катушку. Свежачок. Чухавает что-то там. Опять я что-то нашла. Ну, почеши-ка ее. Она а -а. а играет. <cleanup> <Huh> ну, кайфуй, что ты! Пол а -а. поменял Андрей здесь. Ей, хорошо. Место готовит себе. Ай, хорошо, хрюшки. Опа. Сейчас. По... А это ты забыл. Вытащить. Все, все, нету. Добрый вечер, друзья. У меня девочки пришли с садика. И мы в огороде, Скакалку. Динарка прыгала на скакалке, мы в огороде, ну, короче, до конца я не доделала, на лось Даринку, потому что надо было домой везти. И Андрей у нас перепахал под чеснок грядку, затем соседку, попросила, соседка попросила, у нее перепахал и... Я говорю, давай на ужин сделаем вареники. ну По-нашему торговой. Вот Андрей сделал начиночку. Ну, я картошку почистила, вон толчонку там. Чеснока много кила? накидали. Вообще классно такой. Тесто замесила вот. Не, не дергаем тесто. Оно должно отдыхать. Оно должно отдыхать. Молодцы, все, не бьем. Пускай оно отдыхает. Я вам дала тесто, вам хватит. Да? У тебя <связан> даже много, да? <связан> да, ты вся покраснела на скакалке, прыгала. Надо отдыхать, так нельзя все прыгать. Я да, у меня ее. Давай. да, Я да. вышел. Конечно, у меня волосы тоже кошмар, как это, стоят волосы. Сильный и сдоччит, и ты тоже разговариваешь, да, солнышко? Ну, на, и Да, и ты тоже, дай, Мина? Да. Поставила водичку. Вот, поставила водичку под вареники. Ручала буду... пока. Что вот там? Покатилась. Ага, покатилась. Нельзя кидать на пол. Аккуратно. Я не взяла у тебя, не взяла. Не делитесь! Я тесто убираю! Все! Вот Андрей у нас настряпал вареников. Мы уже поели. Надо ведь та сытый, Что-то обижены на кого-то. Таково часто случилось. Ладно. Идти. Так, вот, получились очень вкусные. Прям такие. Сразу все отварили. Завтра утром просто подогреем на сковородке. Позавтракали и пошли работать. Да, да ведь завтра? Пойдем? Да, вот, сынок. Ладно, всё, всем всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии. Пока-пока. И ставим лайки. Обязательно лайки ставим. Пока-пока. Всем доброе утро, друзья. Вообще ага. Долго... Вообще долго ты вообще Мама, долго я спала? Ты ты, принцесса у нас? Забрала? Да. Ты куда Мама. собрался, Арюс? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. я Да. Да. Да. Да. Да. Доброе, Доброе утро, а. я пользуюсь, скажи, Даринка, да. Да. Доди, доди. Ты кто, Амина, у нас? Амина, что дело у нас? Губки красила. Ты кто у нас? Принцесса, Принцесса точно. Нас Ползает, да. А. Ох ты, пошли он, подровнять. Да не снимаю я тебя. О, смотри, с мухами играет. Котенок. Да, да. Дима, торопись. Время уже 9. Сегодня я с утра грею пирожки. А я ухожу. Как всегда. Вот это наш завтрак. Вчерашние пирожки почти все лопанули. Я поджарю. такие классные они получаются. Вкусные, хрустящие. И тайком. И сегодня я собираюсь посадить чеснок. Андрей вчера все сделал, подготовил. Не меня заодно стирка. Прибралась с утра. Посуда вот чуть осталась еще домой. Я ее чесночок приготовлю. И мы пойдем сажать. Ну то есть, да, мы с Андреем вот, а пока приготовим завтрак наш. Чего опять? Вот кружишься. Голова кружится. Голова крушится? Зачем? А что у тебя с губами-то? Что ты красила? Ручкой, что ли? Да. Во рту-то. Такая. Да. да сейчас. Вы... Не думайте, что у меня не заправлено. У меня всегда заправлена постель. Но я когда Даринку ложу, я все время покрывала с краю ложу, чтобы она у меня не выпала. Так что вот так вот, друзья. Да. Да. Мама сейчас положит опять. Доброе утро, Давид. да? Всем привет. Я папу. Папа. папа... Ты с папой спала опять. Папа, вот мне кошел. Кошел. Страшно одной. Что, мультики смотрела, ночью опять? Духи. Да? У тебя а, же а я откуда знаю где твои духи. Угу. Крышку вижу, а, а так нет бежишь? ничего. Дай сюда, у тебя голова кружится, да? Ага. Дай мне скакалку. Ага. Давай. И не прыгать, и ничего. Дай сюда вот скакалку. И поняла. лежи, поняла? Ай, Дарина там. Еще зацепила-то на себя. Залезать? Куколка Куда? Да, ты Куда играешь? Кипила. А, Фарида вам купила? Да а, купила Барби? Где она? Ой, у меня пирожки надо развернуть ты Иди с Богом! Ну и нормально поджарим. Ну вот я и дожарила наши пироги. Оставки. Сейчас пойду вешать белье. Ты что там мажешь? Что там брызгаешь? Принцесса. Я поняла, что принцесса будешь. Но не надо все на себя мазать. Все подряд. Хорошо? Договорились, принцесса? Ладно? Это лицо не мажут этим. Это волосики только, да. Вот закинула стирку последнюю. Так пойду повешу. И Андрейны большие пирожки. Последний, говорит, конец. Под конец это он. осталось. Ладно. Дожарила.